Люди – это те существа, среди которых нам предстоит провести свою жизнь. Некоторые из них нам будут нравиться, какие-то будут не нравиться. Но пока мы живем на этой планете, общения с ними нам не избежать. И можно, конечно, провести эту жизнь в вечных скандалах и склоках среди людей, которые не нравятся. Но если я хочу проводить время среди тех, кто нравится мне, мне необходимо стать таким, с кем интересно было бы проводить время им. В противном случае они меня исключат из своего круга общения, и я вынужден буду общаться с теми, кто мне не нравится, и жить среди них. И пока я сам этого не пойму, я всегда буду обвинять тех, кто меня окружает в глупости, некомпетентности, лжи и лицемерии. Но причина будет всем понятна, почему я это делаю, кроме меня, разумеется. Потому что в том обществе, где мне было бы комфортно, я никому не интересен и не нужен. По иронии этого мира, нас никто этому не учит в детстве. Ни в школе, ни в институте. И даже родители редко об этом нам говорят. А если и говорят, то только те, кто сумел это сам постичь и осуществить. Поэтому нам, если мы хотим жить среди тех людей, кто нас будет любить и понимать, придется обучаться этому самостоятельно. И у себя самого, а не у кого-то другого. Повторяю, если мы хотим жить среди тех людей, которые нас любят и понимают, Этому придется научиться. А это значит научиться отвечать на вопросы. На простые вопросы самому себе. Вот вы знаете, кто такой продавец. Итак, у меня есть микрофон. А в микрофон нужно что-то говорить. Ну и, наверное, говорить что-то важное, а не просто так болтать. Начнем с главного. Если хочется простого человеческого счастья, то нужно продавать людям то, что они хотят, и так, как они этого хотят. По-моему, это универсальный рецепт, который я однажды услышал у Евгения Чичваркина. Не берусь утверждать, что это авторство его. Скорее всего, он тоже у кого-то это услышал и сумел это осуществить. И когда у него спрашивали, он этот рецепт выдал. Надо продавать то, что, надо, то, что нужно людям. Казалось бы, он очень простой, но почему-то счастливых людей на Земле не так уж и много. Вопрос, почему? Первый ответ, наверное, не хотят, ну а второй, скорее всего, что может быть и не могут. Потому что не быть счастливым, хотеть и не быть счастливым, это может быть только по двум этим причинам. Либо человек не хочет, либо не может. Есть третья причина, если человек не может понять этой фразы. А не может понять, он... По одной причине, опять же, почему же фраза такая простая, понимают ее все по-разному. Это, наверное, потому что у нас разное понимание значения слов. Ну, слова все как бы одинаковые, а понимание их разное. Например, если я сейчас скажу вам, пойдем кушать борщ, то у всех будет свое представление о том, что такое борщ. А у меня свое. Поэтому первое, что нужно сделать, я думаю, объединить понимание простых слов. В одно, то есть чтобы мы все понимали одинаково одно и то же слово. Ключевое слово этого предложения ⁇ продавать ⁇ следовательно, надо разобраться, кто такой продавец. У всех разное представление о том, что такое продавец. Большинство людей у них вызывает это негативное чувство. Но с другой стороны, мы все являемся покупателями чего-то. Следовательно, мы все знаем, кто такой хороший продавец и кто такой плохой продавец. Да? И если вот эту, взять эту фразу снова за основу, если хочется простого человеческого счастья, нужно продавать людям то, что они хотят, и так, как они этого хотят. И если мы это делаем, то тогда мы будем хорошим продавцом. Если мы этого не делаем, мы будем плохим продавцом. Но продавцом будем все равно, потому что продавец, если взять четкую и понятную формулировку, это человек, у которого есть деньги. То есть если у человека есть деньги, он их не украл, не отобрал силы, не выменил мошенническим путем, следовательно, он что-то продал. А значит, любой человек, у которого есть деньги, продавец. Подходите к человеку, спрашиваешь: деньги есть? Есть. Откуда взял? Украл? Нет. Отобрал у кого-то? Нет. Подарили нет. Значит, откуда? Что-то продал. Кто-то продает вещи на рынке, кто-то продает свой труд, кто-то продает свои знания, кто-то свой талант, кто-то свою совесть. Но если хочется простого человеческого счастья, то нужно продавать людям то, что они хотят. И так, как они этого хотят. Никто не хочет покупать совесть. По большому счету никого это не интересует. Никто не хочет покупать тело человеческое. Да? А есть люди, которые торгуют этим прелестями. Мы это знаем. Но это только те люди, которые не понимают, как надо продавать Кому надо продавать и что? Но самое главное, чего они не понимают, что они в любом случае будут продавцом. Что бы они не делали, им то, что они сделали, придется продать, чтобы получить деньги. Если они поют песни, значит, надо так ее спеть, чтобы ее кто-то купил, упаковать ее. Да? Есть же много замечательных певцов, которые понятия не умеют, как это продать. И есть очень много продавцов, которые понятия не умеют, как правильно петь, но тем не менее они знают, как это продавать, и их многие слушают. Такое тоже есть. Поэтому понимать, что такое продавец, я думаю, это очень важно. И вот об этом я попробую рассказать, потому что моя задача сегодня не просто продавать, а научить тех людей, которые ко мне приходят, правильно продавать. А это значит продавать людям то, что они хотят, и так, как они этого хотят. То, чему я обучаю, очень сильно отличается от того, чему обучают люди, людей на продавцы профессиональные, так сказать, обучающие продавцы. Да? Есть продавцы, которые умеют продавать, а есть люди, которые умеют этому учить. Те, которые умеют этому учить, они и учат других продавцов чему? Как продать так, чтобы человек купил? Хочет он этого покупать или не хочет? Это не важно. Хочет он, чтобы так ему продал или по-другому, тоже это не важно. Важно, чтобы он купил, тогда у тебя будут деньги. Вот это ложный путь. И если идти по нему, то тогда простого человеческого счастья у тебя не будет, потому что ты будешь людей делать несчастными. А тот, кто делает несчастными других, сам счастливым быть не может. Это называется карма. Хотите называть это божьим проведением, чем угодно. Или просто людской злобой. Потому что кто купил у тебя дерьмо, которое ты ему продал, а он этого не хотел, он будет на тебя злиться. А если он сильнее, еще и морду набить может. Если вы так хотите, то можно, в принципе, и так же. И прятаться, и убегать, и строить замки, и ставить охрану перед своим домом. Но ведь для простого человеческого счастья не это нужно, правда? Следовательно, нужно искать способы, как стать таким продавцом, чтобы человек, который у тебя купил, был тебе благодарен. И не только тогда, когда купил а и потом, и со временем, и, и всегда. И простое человеческое счастье, это когда у тебя есть не куча денег, он мер... оно меряется, ну, в первую очередь, простыми потребностями, колбасой в холодильнике. И тебе же не надо там, ты не меряешь палками колбасы, сколько у тебя в холодильнике палок, у тебя столько, сколько бы хватило поесть, правильно? Столько, сколько бы хватило тебе одеть, и столько, сколько бы тебе хватило для комфортного существования в том обществе, в котором ты живешь. Многим... Не, не надо яхты самолеты там и разные там, пароходы, а им достаточно того что они могут съесть, одеть, съездить куда-то и передать детям что-то еще вот этого им достаточно. но даже этого многие не могут добиться ну, например в россии вот сейчас медведева слушал там 21 миллион людей которые живут скажем так не доедают каждый день. 21 миллион человек в государстве, которое считается одним из самых богатых государств на свете ресурсами, ну и людскими ресурсами, любыми. 20 миллионов людей за чертой бедности. То есть те, которые каждый день чего-то ну, им не хватает поесть. Простой колбасы. Нету холодильнике. Это грустно, но с другой стороны, почему так? Государство плохое, но ведь... Не все 180 миллионов не доедают, только эти 20. Почему? Может, они немощные, они сами не могут заработать, но тоже это не так. Многие из них полны сил и хотят работать, просто там работы нет, где они живут. Так почему же они не могут быть счастливы? Ну, видимо, их этот рецепт не интересует. Для простого человеческого счастья нужно продавать людям то, что они хотят, и так, как они этого хотят. Они говорят иногда, а я не продавец. Это неправда. Если у тебя есть деньги, ты продавец. Ты просто плохой продавец. Поэтому ты продаешь не то, что людям надо. И, или не так, как они этого хотят. Э, ну и, наверное, надо сказать, <coughs> почему я могу вам это говорить, и почему у меня есть такое желание вам говорить. Я ведь неспроста взял, записал вот решил записаться это видео и не только потому что у меня есть микрофона у него обязательно нужно говорить у меня сегодня есть возможность это говорить потому что я создаю определенный товарооборот значит я умею продавать и продаю я именно по вот этой схеме а не так чтобы побольше продать чтобы люди просто купили и все и назрела необходимость людей которые сегодня со мной работают, показать им некоторые простые вещи, при помощи которых они смогут делать тоже такие же товарообороты. Не продавая людям то, чего они не хотят, и не продавая людям как-то по-другому, а не так, как они хотят. Хотите знать это? Ну тогда для вас будет это интересным. Мы же понимаем сегодня, как работает рынок. Как нам продают то, чего мы не хотим. Например, появился восьмой iPhone, а у тебя седьмой еще новый. Зачем тебе восьмой? Но он такой красивый. Ну ладно, для женщины может и нужно а для мужчин это не обязательно. И вдруг появляется новое приложение, которое говорит: если ты его установишь на айфоне, то ты будешь. у тебя это почти восьмой будет. Вы его устанавливаете, он становится почти как третий. Начинает все виснуть и перестает работать. И потом вы думаете, ну вот восьмой, наверное, лучше. Покупайте восьмой. Все понимают, что это обман. С шестым и седьмым было точно так же. Не установить это приложение, другие перестают работать. И как бы выхода нет. Выход есть. Смартфон. Да? Альтернатива. Что такое альтернатива? Знаете, этот очень хороший детский анекдот, как мальчик приходит домой и говорит, папа, Новое слово в школе услышал, альтернатива. Что это такое? Папа говорит, сейчас я тебе объясню. Говорит, представь себе, вот ты ходишь в школу, я тебе даю там 20 копеек на обед, а ты не тратишь эти деньги, а копишь их, и в конце недели у тебя за 6 дней собралось рубль 20. Он говорит, ну, прикольно, говорит, альтернатива что такое? Он говорит, подожди. И вот у тебя собралось рубль 20, и ты их не тратишь, а пошел купил десяток яиц. Он говорит, круто, говорит, альтернатива что такое? Он говорит, подожди. И вот ты купил эти яйца, ты не съел их, положил их в теплое место и ждешь, пока из них вылопятся птенцы. И проходит время, из них вылупилось 10 птенцов. И вот у тебя уже 10 птенцов. Он говорит, классно, говорит. но альтернатива-то что такое? Он говорит, подожди. И вот у тебя 10 птенцов, маленьких курочек, они растут, ты их не кушаешь, не жаришь. А ждешь, пока они начнут нести свои яйца, и когда они начинают нести свои яйца, у тебя появляется уже не 10, а 20-30 яиц. Он говорит, это круто, конечно, говорит, ну альтернатива-то что такое? Он говорит, подожди, и вот у тебя появляются яйца, ты их не тоже не жаришь, не кушаешь, из них вылупляются новые птенцы, и так год за годом. И когда все заканчивают учебу и начинают искать работу, или куда пойти учиться, у тебя уже своя птицефабрика. Он говорит, офигеть, круто, конечно, Говорит, но альтернатива-то что такое? Говорит, подожди. И вот, говорит, идет дождь, ливень, гроза, затопила птицефабрику, и все куры потонули. И у тебя опять ничего нет. Он говорит, офигеть, говорит. Ну альтернатива-то что такое? Папа говорит, альтернатива утки. Анекдот детский, но он очень хорошо показывает, что если мы изначально не берем то, что нам нужно, для осуществления своей мечты и счастья, то это не значит, что жизнь кончилась на том, когда корень всех затопило. Надо искать альтернативу. Поэтому, если вы не знали, что такое продавец, то я вам скажу, продавец – это человек, у которого есть деньги. У хорошего продавца есть много денег, у плохого продавца есть мало денег. И это не зависит от того, хороший это человек или плохой. Потому что продавец – человек – это разная вещь. Продавец – человек, который зарабатывает деньги, а человек – это ну, совершенно другие человеческие качества. Поэтому мы не объединяем, и не разъединяем людей, и не делим их на хороших и плохих. А вот на хороших и плохих продавцов мы делим. Мы – это я и мои партнеры, с которыми мы работаем. Поэтому, когда мы выбираем человека, который хочет стать продавцом и который хочет работать с нами, мы вырабатываем правила определенные. И правила эти заточены только на одно – чтобы продавать людям то, что они хотят, и продавать это так, как они этого хотят. Казалось бы, несложно, да? Но это, тем не менее, является основой, почему у меня большой товарооборот. Ну давайте я вам приведу пример, и вам будет понятно. Ну, к примеру, сегодня у меня есть коралл, вы знаете, да? Вот в этом магазине, вот у меня тут магазин есть, видите, да? В этом магазине есть коралл, но ну, есть там много чего, но коралл это улучшитель качества воды. Сегодня люди ищут как улучшить качество воды. Коралл является самым дешевым и простым способом, как качество воды сделать, ну такое, чтобы у вас была дома колодезная вода, скажем. Да, хотелось бы. Вот погуглите, найдите как это сделать, а купить вам надо будет кого-то искать. И вы будете искать какой коралл, который качественный и который будет не такой дорогой. У меня сегодня коралл недорогой и качественный. Проверить это можно. Ну, это, вы знаете, как это проверить. Проверить только одним способом. Взять, пропить месяц. То есть, если вы даже пьете, покупаете уже дорогой коралл, купите недорогой, сравните с тем, что вы пьете и будете знать сами. Если хотите. Не хотите, пейте дороже. Это тоже не возбраняется. Это вам продал продавец, который не искал для вас лучших возможностей. Я ищу. И некоторые люди думают, а почему бы нет? Почему бы не попробовать то, что Саша продает? И не сравнить с тем, что я покупаю дороже. Ведь если я куплю дешевле, и оно будет такого же качества, тогда зачем я буду переплачивать каждый день, каждый месяц? И тогда они начинают покупать у меня. И это не единственное преимущество, которое они получают, покупать дешевле. Есть еще одно преимущество. Если они живут в Гамбурге, к примеру, у меня много людей, которые живут в Гамбурге и покупают коралл, ну и не только коралл. Обычно в Германии нужно заказывать, платить 4 евро за пересылку, ну и в зависимости от веса. Больше двух килограмм 4,50. А если покупаете там определенную сумму, собственно говоря, за пересылку надо платить, ждать пока придет. Но когда вы живете в Гамбурге и покупаете у меня, вы просто по звонку говорите, алло, здравствуйте, я хочу коралл. Сколько? Вот столько. Где вы живете? Там. Завтра у вас будет такое время. Или когда вам удобно? Мне удобно вот домой получить. Я буду дома вот такое время. Все не вопрос. Я приезжаю, отдаю коралл, забираю деньги, и вы получаете коралл домой. Много ли людей делают такую услугу? Немного. Почему я это делаю? Я люблю кататься на велосипеде. А я езжу на велосипеде. езди быстрее, чем СБАН или э, машины, потому что они ездят во вход, а я напрямую. Я знаю дороги, я люблю кататься на велосипеде. С весна это просто кайф. Я полдня езжу на велосипеде. Либо просто так, либо по причине. Причина? Мне проще по причине есть. Я звоню и отвожу продукцию, приезжаю домой, накатался, плюс еще денег заработал. Вот Удобно ли это людям? Они купили то, что они хотели, и они купили так, как они этого хотели. Потому что никто не хочет ходить куда. Они могут прийти ко мне домой тоже взять, так, это точно так же коралл. И некоторые так и делают. Они говорят, мне так неудобно. Я говорю, не вопрос. Я продаю то, что вы хотите, коралл, и я продаю так, как вы хотите. Хотите прийти ко мне домой? Придите и возьмите повторяю на данный момент я для них гораздо удобнее чем любой другой продавец коралла в этом регионе а если кто-то пересылает даже ну и я тоже пересылаю так что у меня есть функция плюс ну и кроме того я компетентен в этом деле что такое коралл откуда он берется почему он так работает если вы зайдете в google и погуглите немножко александр Волен, коралл санга или щелочная вода, вы наверняка попадете на одно из моих видео, которое я часто записывал. Сейчас я это уже делаю редко, но раньше я это делал, и поэтому я создал себе определенный имидж в том, что я разбираюсь, что это такое коралл. Я умею проверять, какой коралл хороший, какой не очень хороший, потому что я проверял и сравнивал коралл этим. Поэтому я сегодня умею выбирать. А как мне продавать людям то, что они хотят? Только научившись выбирать лучшее из того, что есть на рынке. А как узнать, что они будут покупать и дальше? Все очень просто. Если я найду качественное улучшение воды и недорогое, то это будет актуально, как вы думаете, сколько? Сколько люди будут, начиная с этого времени и дальше, искать более качественную воду, чем они пьют? Я думаю, всегда качество воды на земле ухудшается, качественной воды становится меньше, следовательно, то, что я продаю сегодня, будет актуально еще, ну, пока будут люди живы на земле. Или пока с водой что-то не изменится. Но пока все еще с водой меняется не в лучшую, а в худшую сторону пока на земле. Следовательно, мой продукт будет всегда востребован. И я, как продавец, буду для них востребован. Так вот, если хочется простого человеческого счастья, то нужно продавать людям то, что они хотят. И так, как они этого хотят. Ну и причины, по которой я записал это видео, если вы хотите качественной, хорошей воды, то контактные мои контакты вы найдете под этим видео. Собственно, там можете заказать эту качественную хорошую воду, почитать о ней более подробно. Там будет ссылка на тот коралл, который есть у меня. Как это проверить? По цене можете ввести в Гугле, погуглить цену, вы увидите, если дороже или дешевле коралл. Я думаю, что вы вряд ли найдете дешевле, чем у меня. Потому что я выбирал. Ну, а по качеству вот, вы уже знаете, как его определить. Один раз берете дешевле, и проверяйте, насколько это качество совпадает с тем, которое вы пьете. Вот, это первое. И второе. В магазине моем есть много хорошей продукции. То же самое можете сравнить по цене и по качеству вы знаете тоже уже, как сравнить. Но для чего я записал это видео? Для того, чтобы если вы все-таки решили стать продавцом, ну, вернее, не стать продавцом у вас не получится, вы все равно будете продавцом. Если вы решили хорошим продавцом, то у меня есть хорошая продукция в магазине, у меня есть хорошие навыки, как делать товарооборот, правильно его выстраивать, и как продавать людям то, что они хотят, и так, как они этого хотят. Я этими навыками готов поделиться, для этого надо просто соблюдать определенные правила, но ну, не делать то, что делают обычные, то, что, чему обучают профессиональные продавцы, не делать этого, не раздражать людей. А когда вы не раздражаете людей, когда вы им делаете что-то, за что они вам будут благодарны, это в конце концов и выстраивает ауру вокруг вас, которая вам приносит удовольствие и радость. Вам, вашим близким, потому что денег у вас в любом случае хватает. Насчет денег, если захотите, мы поговорим в другой раз. А на этом я хочу закончить свое выступление, в свой прекрасный микрофон. Я надеюсь, что оно было не совсем бестолковым и глупым. И раз вы его услышали и вам это понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Микрофон этот мой, я в него еще много чего наговорю. А мне остается пожелать вам хорошего настроения, хорошего дня и прекрасного здоровья с хорошей водой. Всего вам доброго. С вами был Александр Волин.